Привет, меня зовут Даниил Кен. Последние 7 лет я борюсь с Единой России в Выборском районе. С 2012 -го года вместе с местными жителями мы контролировали муниципальные закупки. В 2014 году пошли на выборы в округе Светлановской, но нас не зарегистрировали. В 16-м меня сняли с выборов в ЗАГС, а в прошлом году арестовали, когда я организовывал наблюдения на президентских выборах. И хотя мне не удалось стать кандидатом в Выборском районе, меня избрали депутатом в округе Морские ворота в Кировском районе. Здесь я стал одним из организаторов кампании по строительству парка на месте пустыря. При поддержке местных жителей мы добились изменения городского закона. Также я привлек внимание прокуратуры к незаконным выплатам руководства муниципалитета, подделке документов и сокрытию финансовой документации. Есть конкретные случаи, когда контроль за исполнением контрактов приводил к снижению стоимости и экономии бюджетных средств. Статус муниципального депутата позволяет мне действовать эффективнее, чем раньше. Но многие вопросы, требующие коллегиального решения, годами не двигаются с мертвой точки, потому что депутаты от «Единой России» саботируют работу и пренебрегают реальными проблемами жителей. Поэтому на выборах в сентябре я вновь буду баллотироваться в муниципальные депутаты. На этот раз я собираюсь провести целую команду и получить большинство в округе, в котором живу всю жизнь. Вместе мы сможем сделать работу муниципалитета прозрачной и эффективной. Мы будем сотрудничать с жителями, потому что это и есть настоящая работа депутата. И я хочу, чтобы по всему городу в депутаты выдвинулись принципиальные и ответственные люди. Присоединяйтесь к нам, регистрируйтесь на сайте spb.vote и поддерживайте нашу компанию.